Я работаю в международной фирме бухгалтером и думаю, а дай я попробую. Ну, зацепила. То есть я многие направления смотрела, вот где-то ходила, где-то просто читала, но зацепила. Честно говоря, я благодарна. То есть мегаполисы, да и вообще любой город, маленький, большой, он тебя выматывает. Нужны просто выездные такие тренинги, где ты заряжаешься огромным количеством самых красивых энергий, самых чистых энергий, положительных, где у тебя все расставляется по полочкам в твоем мозгу, ну, как бы вот в твоей троице. А Что такое троица? Это мозг, тело и душа, да, и как-то они так собираются вместе и начинают опять дружить, вот, и, в общем, я получила, что хотела. Я после трансдыхания в этот раз легла очень рано спать. Для меня рано. Как бы разные люди ложатся рано. Кто-то в 2 часа ночи. Для меня там час ночи это, это рано было. Поэтому вчера, когда я легла в 11, то это, в общем, почти спокойная ночь, мало да. Вот, Но проснулась я вот так, как терминатор. Раз, глаза открыла, смотрела 5.30. Я готова была действовать. В общем, я пошла, что, думаю, надо что-то делать. Я лежать просто так, я не могу. Я взяла свой любимый немецкий язык, пошла, начала его читать, учить там, и так далее. Вот, то есть мне нравятся все практики, которые ты даешь. И я тебе очень благодарна за них.